факты. Всем привет, друзья. Совсем недавно человек, называющий себя путешественником во времени из 6491 года, успешно прошел проверку на детекторе лжи. Неужели он действительно из будущего? Давайте разберемся. Джеймс Оливер называющий себя путешественником во времени из 6491 года, застрявший в нашей эпохе из-за поломки машины времени, рассказывает много интересного о будущем планеты, ожидающих людей катастрофах и встречах с инопланетянами. Будущее, со слов Оливера, величественно и прекрасно. Но нам, убогим дикарям из 21 века, понять будет трудновато, поэтому он упростит толкование основных аспектов. Итак, прибыл к нам путник аж из седьмого тысячелетия, но не с Земли, а с другой планеты, подальше от Солнца, где продолжительность его жизни составляет несколько столетий. В результате глобального потепления климат на Земле через тысячелетия станет заметно более жарким. Но за это время человечество открыло массу экзопланет то там, то сям, где собственно и расселилось. По его словам, в будущем люди ежедневно открывают новые планеты, частенько встречая там формы разумной жизни, в том числе более развитой, чем человечество. За порядком в галактике будут следить власти федерации, Содружество планет, совместно поддерживающие мир и порядок в обитаемой вселенной. В общем, почти коммунизм и всеобщее благоденствие. Однако не все так гладко с технологиями. Вот машинка времени сломалась, и подчинить ее не представляется возможным. Оливер немало рассказал об инопланетянах и космосе, однако на конкретные вопросы, к примеру, кто станет следующим президентом США, он отказался отвечать, заявив, что его ограничили в том, о чем он может говорить, а о чем нет. Тем не менее, ко всеобщему изумлению детектор лжи подтверждает, все, что говорит Оливер, чистая правда. Что ж, нам остается только прожить еще пять тысячелетий, чтобы убедиться, правду ли говорит путешественник во времени – кстати, по мнению лингвистов, говорящий с акцентом жителя Бирмингема. Звучит как типичная сказка, но хитроумная машина не может отличить слова правды от лжи, зато дает однозначный ответ – старался ли допрашиваемый лукавить, имел ли желание сознательно солгать? Ответ – нет. Выходит он и впрямь пришелец из будущего? И все то, о чем рассказал этот человек, правда? Ответа нет. Что скажете, друзья? Подписывайтесь на канал и не забывайте ставить лайки.